Мы не страшны ни льды, ни облака. Омена души своей, злона страны своей. Мы не сомневаемся. Хорошая песня. Правда, написана была давно, и не про нас. Про другую страну. Вы когда-нибудь задумывались, какие песни о родине, о стране мы поем сегодня? И поем ли вообще? Не поем мы сегодня. Я другой такой страны не знаю. Край родной, навек любимый. Я, ты, он, она, вместе целая страна. Красавица народная, как море полноводное, как родина свободная. Мы не поем сегодня эти песни. Потому что они напоминают нам о великой стране которую нас пытаются заставить забыть. И когда мы вспоминаем эти песни, это не ностальгия по прошлому, это чувство глубокой тревоги за будущее. Мы гордимся нашей страной. Как мантру повторяем. Мы народ победитель. Спасибо деду за победу. Почему в последние два месяца всплыл Чубайс? И стал вести себя нагло. Он молчал ведь очень много лет после того, как разгромил РАОС,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 Сегодня пойдет речь о аффилированных лицах. Что это такое, можете прочитать по ссылке на Google Диск под роликом. Там же будут выложены документы с ссылками на компании, у которых есть иностранные акционеры. Вы удивляетесь почему вы платите за границу ну и начнем с того что я вам сначала покажу газпром список аффилированных лиц публичное акционерное общество газпром ну я не буду зачитывать здесь вот есть ссылка на ту страницу откуда я это взял ну и э, так пойдем. В Газпроме по-моему, 69-я страница. Сейчас посмотрим. Точно я вам скажу. Вот да. Так. 69-я. Да. Вот первая 69-я. Э, Дочерком Газпрона являются э, Швейцария. Потом дальше идет... Тоже какое-то общество с ограниченной Тут э, Боятович Душан. Здесь тоже какие-то идет Греция, ну, София, это Амстердам, Республика Беларусь. Вроде бы союзная республика бывшая, Нидерланды, Амстердам, Амстердам, Дальше опять же Нидерланды, Швейцария, Швеция, Дальше Лондон, опять же Нидерланды, ну и так далее. Я вас не буду как бы дальше показывать всего этого. Да? Здесь всего так называемых 270 страниц, так называемых акционеров. Я вам могу показать просто один список. Общий. Он тоже также был выложен это же Google Диск здесь не все есть можете посчитать я не стал считать просто я знаю что здесь же Берлин Амстердам Амстердам Нигерия Амстердам Амстердам Мадрид Амстердам Аль... ну не знаю Алжир не Алжир что такое Амстердам ну и так далее Здесь всего 9 страниц Но заканчивается Сейчас вам покажу Заканчивается 1600 Какой-то 1690 Записью Тоже также можете взять у меня Даже есть 1485 Республика Эквадриальная Гвинея как а, наш простой народ ничего не имеет и еще хотел бы сказать вам есть э, во всех э, вот в этих вот э, по энергосбыту по э, лукойлу везде есть кипр а вы всего удивляетесь почему э, в платежках указан кипр вот вам и разгадка для кого-то может быть будет это новая информация, может кто-то это об этом и знал. Также возьмем VCL. Vcoil нефтяная компания. Ну здесь тоже самое. Также есть аффилированные лица такие же. Здесь по-моему идет какой не помню. Ну сейчас посмотрим. У меня там в списке все эти выбраны. Я специально выбрал списки, чтоб. Вам долго не мучиться Вот, пожалуйста, третий записи. Третья запись В списке аффилированных лиц Идет Тати, Тоби, Тристер, США Ну и так далее Дальше тоже Всего 6 страниц Я говорю, а Вы все удивляетесь Вот же самое Кипр есть Также на Кипр Здесь же есть и Украина, хотя как бы ведет конфликт с Украиной, но что же сделают. Вот Кипр, вот Кипр, Кипр, Нью-Йорк. В общем, смотрите и не удивляйтесь, куда вы платите деньги за ЖКХ за свои. Ну и также самое интересное, я искал на каждую компанию отдельно, но оказывается они все вместе, все энергорисующие организации, так называемые гидроэлектростанции, атомные станции и теплостанции, они относятся к публичному акционированному обществу группа компаний ТНС Энерго. И э, здесь же тоже также ссылка на этот на эту страничку будет, пожалуйста, смотрите. Самое интересное право, кто распоряжается этим всем, первое лицо, это Кипр. 28% пакета акций. Вот представьте себе, э, наши деды строили-строили, наши бабушки строили-строили, и... Э, какие-то иностранные компании взяли и просто-напросто купили электричество. Как так? Я понять не знаю. Не, не понимаю. Вот так же тут дальше все это идет. Я просто также сделал выписку. Выписка это есть. И самое странное здесь вот у меня публично акционированное общество группа компаний. ТНС Энерго. Самое интересное, что у меня получается, смотрите, Кипр имеет 28 и 26 процентов, да, акций. Потом идет за ним второе общество с ограниченной ответственностью инженерная компания Технопром экспорт. Город Москва. Они имеют 25 процентов и общество с ограниченной ответственностью ТНС Холтинг. Он имеет 1%, ну, тут неважно сколько доля. И следующая, 27-я запись. Гинер э, Евгений Ленорович. Э, тут, э, значит, они могут, лица могут <coughs> не давать согласия на распространение своих личных данных. Э, поэтому написано, что отсутствует согласие на выкладку своих данных. Также 25%, да. И общество ограниченной ответственностью. Москва, такая красивая, под красивым названием улица, живописная, тоже 25%. Хотя бы, смотрите, даже если посчитать 25, 25, 25 плюс 1%, да, получается уже 76%. Тогда, а как может Кипр э, владеть 28% акции, я понять не могу. Вот что самое странное и интересное. Ну, тут как бы судить не мне, может какие-то специалисты найдутся, если найдутся, буду очень рад попереписываться и оставляйте какие-то, значит, свои комментарии насчет этого и большое спасибо за внимание, до скорых встреч с новыми, Ох. с новой информацией. Ну, вы знаете, я сам вот не мог поверить и даже проиграл, будем говорить, когда соврались три либерала, ничего из себя не представляющие, Кудрин, Силуанов и Голикова, и вдруг пробросили, что нужно повысить пенсионный возраст. Вот я говорю, я приехал в университет на работу, у меня там преподаватели, что вот стоит ожидать? Я говорю, да нет, я говорю, ну, во-первых, президент сказал, пока он президент, этого не будет. Во-вторых, я говорю, посмотрите, либералы сегодня, они... Ну, даже партии нет, они нет доверия у людей, нет авторитета и так далее, не пройдет. Посмотрите, оказывается, прошло, и Путин изменил позицию, ну и дальше там НДС и все прочее. Вот Путин сегодня не управляет, а Медведе я уже не говорю, он рекомендует. Ну, как бы в ответ вот на то, что мы все богатства эти отдаем китайцам, и тайгу вырубаем и все. Это идет идет дележ территории. Они как так все китайцы, мамы. И они пошли вот-вот так. И еще увидим где-то целые отрасли у нас отнимают. То есть идет дележ России, российского экономического пространства. Оглянитесь вокруг. Разве за такую жизнь воевали и побеждали наши деды? Сказали бы они нам: спасибо за то, что мы сделали с их победой. И что стало со страной, которую они спасли? Спасли от уничтожения.